Приветствую всех любителей видеоигр, а игра под названием Monite Host Hunter Короче, Ghostbusters, если, естественно, короткими привычными нами всем словами Надеюсь, ну я получил доступ к бета-тесту, блять, че ж меня так сушит? Уже второй день, юшкин-кошкин Еще и микрофон у меня не слушается, не стоит как хочет э, Так вот, э, если краткими словами Естественно, мы здесь будем в роли Охотниками за привидениями Или, по-моему, наоборот, тоже можем играть за привидение То есть, как э, можно заметить Я еще не начинала обучение, сейчас я попью Ой, вообще красота Ой Так вот, э, начать обучение, конечно же Вот, Найт Гост Хант Мод Найт. Ну, ладно. Мы от первого лица, Welcome да? Ох, uh, uh, uh, Число урона дамы ролики, бла -бла, бла бла бла бла А где сразу это самое? Чувствительность сразу. Один? Геймпад пофиг, геймпад пофиг, пофиг. Uh, хорошо. Выйти сохранить. Видео, пожалуйста. Почему не дирекс 12 Ладно, мы не будем трогать. Ограничение кадров, не нужно, а тут это, без ограничения, в главном меню пофиг, тоже без ограничения, главное частота смены, бла-бла-бла, поле зрения, размытие, нахуй, дрожание оставим, все остальное в принципе оставим, да, подтвердить. Во, о, так, а добро пожаловать на охоту, новообранец. давайте разберем основы. Так, вы охотник, ваша за... задача находить и уничтожать призраков Чтобы найти и уничтожить всех призраков, призраки прячутся в мебели Ищите их с помощью устройства и уничтожайте их оружием Клиенты обращаются к нам при нашествии призраков Это, по-моему, типа команды на команду Понятное дело, призраки вовсе не хотят быть найденными Они прячутся в мебели и в других вещах Да так ловко, что с виду и не скажешь за годы мы разработали методику обнаружения призраков. Начнем с чувствительного к ним определителя. Два. Это нажать надо, да? Ага, классно. Сидите за шкалой. Если стрелка станет зашкаливать, рядом есть призрак. Измеритель работает с погрешностью, но свое дело делает. Есть у нас и другие устройства, но расскажу о них позже. Но обнаружить призрака мало. Надо его уничтожить. А для этого нужно оружие. Циферка 1. Спектральная пушка. Ну, стандартное средство борьбы с призраками. Ух, хорошо, еще разочек. Молодец, продолжим. Это не единственное оружие. С остальным познакомимся позднее. У вас всего 5 минут, чтобы уничтожить всех призраков в зоне операции Кстати, мало, реально мало, 5 минут, ну, If катка все Если не успеете, часы пробьют полночь Полночь, время призраков Они становятся очень сильными Если наступает полночь, вы меняетесь ролями И охотиться уже будете, не будут уже на вас все уничтоженные призраки возвращаются к ней в жизни и жаждут вместе. Ваша единственная надежда — дотянуться до прибытия средств эвакуации. Держитесь вместе или пробуйте спрятаться. В любом случае, ваши шансы невелики. Поэтому не тяните до полуночи. Разбирайтесь с призраками в первые пять минут. Так, видите этот безобидный стул? Давайте, подойдите к нему. Достаньте определитель, что он показывает Ебать, он зашкаливает Похоже, рядом есть призрак Он может быть в самом этом стуле А, то есть, смотрите Я специально отошел Но чем ближе, тем сильнее зашкаливает Но погрешность Это недалеко Показывает, типа, недалеко Просто почему я хочу сейчас это проверить, да Насколько далеко срабатывает Определитель То есть, в принципе, достаточно далеко И это сложно, ладно так, да. Хорошо. Достаньте спектральную пушку и давайте проверим, так ли это. Пульните после, чтобы проверить, если в нем призрак. Вот и призрак. Не дайте ему уйти. Молодец. Одним призраком меньше. Надо прибраться. Подойдите к генератору. генератор можно поменять снаряжение и подлечиться. Замените определитель на пылесос. Нажмите я ага, Так. А, вот пылесос. Устройство вспомогательное. Всасывает останки призраков не дает им возрядиться после полуночи. При получении урона э, действие прерывается. Вы можете оставлять осколки после смерти. Хорошо. Да, вот так вот. Привыкайте. Менять придется часто. Пылесосы можно собрать осколки уничтоженного призрака. Я уже все прочитал. Да другие призраки не смогут его возродить. Давайте про Нажмите правую кнопкой мыши для в После пылесоса призраки все равно возвращаются в полночь, но будут слабее. Кажется, вы усвоили основу новобранец. Но перед тем, как отправиться на первую охоту, советую опробовать другое оружие и устройство. Тяжело в учении, зато легко в бою. Мы даже готовили манекены. Но если предпочитаете добывать знания, а потом кровью, дверь то Удачи, охотники. Мы будем присматривать за вами. Так, ладно, выглядит ничего так. Ну, всего сколько? 5 на 5, типа. Так, теперь мы берем пылесос. А, и вот этой кнопочкой. Ага, хорошо. Так, допустим, а если вот так? Ага. Так, осколков в них нет. Перезарядка очень долгая. Поэтому стрелять часто не придет. Ага. А если зажать? Подождите. Ага, хорошо Потом опять Ну, то есть, в принципе, можно и быстро стрелять Смотрите, жизнь у них, ну, 50 на 50, да? В зависимости, куда стрелять Если, допустим, ага, куда стрелять не катят То они, в принципе, все это самое Ну, а потом берем пылесос Я не знаю, что у меня с этого будет Ну, пусть я их пособираю, пожалуй в принципе, призраки не могут нас убить, пока мы тут прохождаемся. Так, следопыт находит следы призрака. Пройдите по ним, чтобы отыскать призрака. Следы исчезают через 15 секунд. Вот смотрите, как классно выглядит. На, да, то есть, видите, на лампу показывает. Он сейчас берет и стреляет в эту лампу. Вообще красота. Спектрофон. Ищет издаваемым призраки в звуке. Для обнажения надо навестись на звук. А, можно еще раз? А, все, да, вижу, все хорошо. Так, дальше, определитель, понятно. Ди это оживлять. Вот эта вот штука бы мне бы подошла. Аптечка это подхилится. Ловушка это, естественно, для призраков замедляет их, пойманные призраки не могут вселиться, помогает не дать призраку сбежать. Так, ну-ка, давайте-ка. Ага, вот он бросает, он Стреляет в призрака, тут пытается съебаться, но ничего не выходит. Граната, фокусная граната против призраков. Ага. А, понятно. С4. <с> ну, наносит урон, а ведь там взрыв может ранить и вас. Может приносить два заряда. И крюкошка. Ну, крюкошка вообще пушка. Это можно как человек-паук. В общем, управляться это передвижение. Но мне пока что устраивает, кстати, следопыт. Ну-ка дайте ка попробуем. Ух, ебать. А, вот оно как, да? А что так близко? Это вот прям очень близко. Можно было бы чуть-чуть отдалить, да, как бы. Чуть-чуть. это фонарик. Подождите-ка. Ну, убери, пожалуйста. Убери. А, фонарик светит, ну, так себе, конечно. Так, давайте-ка еще посмотрим, что как выглядит. Следопыт выглядит. Опа! Это ружье в ближний бой. Спектр Х, как автомат. А давайте-ка попробуем. Почему я это все проверяю? Ой, понятно. Плюс нагрев, да, он перегревается. Да, я понял. Так, мороз. А, он замораживает. Так, дайте-ка попробовать. Урона мало, но предметы может замораживать, да? Ой, блядь, какая вертикальная синхронизация, конечно. Но урон маленький, но предметы может замораживать. Хорошо, дальше у нас. Базука, по... А! Позволяет будучи пред... Подождите-ка... Воу! Ага, то есть она может полностью не убить, но зато она не дает цели... Сыбаска! Отлично! Урон маленький! Теперь мне бы вот понимать... Блин, если бы они убегали, я бы понимал. Но штука интересна. Она не дает им сбежать. Если тем самым можно... Э -э ну, дать другим уничтожить его. Звучит интересно. Жнец. Это интересно снайперская.. Ух ты, какая это самая... Сильная. Ой, я ему в голову попал. Он умер. Это я в тело попал. Блин, очень сильное... Это самое... Сенсивитель прицела. Надо наполовину понизить, потому что очень сильное в прицеливании прям. Я... Не... Ой, промахнул. Хотел прифайр. Ну тут, в принципе, прифайром так сильно не дает. Но урон наносит серьезно. А это тело... А вот это я ему в руку, да, попал? Это я ему в руку попал. Допустим. А если чуть выше... Ага, в тело очень малый урон наносит, но в голову наносит колоссальный урон. Так, ну это рукопашка. Это я понял, это тоже рукопашка. Это щит, чтобы защищаться от призраков, как я понимаю. Он может, в принципе, сломаться. Хорошо. Ну и огнемет мы должны, естественно, протестировать. Урон наносит небольшой, но вызывает эффект горения, правильно? Где этот призрак? Да, да, эффект горения, это классно. Эффект горения. Сейчас хочу. Он будет до конца, что ли? Нет, не до конца. Но, в принципе, можно бежать за ним на шифте, да? А, жарить и бежать за ним не получится. Они же тоже на шифте будут убегать. Это тоже призрак, только сейчас понял. Кстати, насчет теперь то точно... есть. Меня пока устраивает спектральная пушка. Но я хочу еще раз базуку проверить. Вот в этом плане, да Ага Ну, естественно, лучше целиться в голову Попал молодец, не попал криворукий Ну все, ладно, вернемся к спиртральной пушке Следопыт мы заменим все-таки пылесосом Легковес Богатак, легковес Вылечивает скорость бега Приготовится во время погони за призраками Приготовится к эвакуации в полночь А, пригодится Хорошо Здоровье охотника увеличится, дает сопротивление, замедление, оглушении не может бегать. Нельзя увидеть скв сквозь стены, разве что призрак очень близко. Низкое базовое здоровье, медленный бег, уровень здоровья и сильность. Медленно исцеляет вас, также исцеляет ближайших охотников, Эффек эффекты не складываются. Увеличивает безопасность оружия, оружие для боеприпасов, не действует на устройство, больше здоровья. Гранатометчик. Мне пока вот это нравится, если честно. Самоделки. Охотник может приносить два устройства, заменяет ячейку для оружия. Экспериментируйте с новыми архетипами. Охотник может носить два оружия, заменяет ячейку для устройств. Эксперим... Так, ладно, давайте пока легковес оставим. И теперь можно идти в катку. Все, меня, в принципе, спасибо. Как бы обучение the end. Так. Приветствую привидение. А, понятно. О, надо же. Похоже, вы только что сыграли в ящик. А я не думал, что будет за него. Я забыл. Мои соболезнования. Ну, не унывайте. Все не так плохо. Мы стали призраком и получили новые силы. Но где сила, там и хлопоты. На вас объявили охоту. Охотники приходят по ночам и хотят нас уничтожить. По сути... Мы играем в прятки Как призрак Вы можете скрываться в предметах Видите перед собой стул Наведите на предмет, чтобы его выбрать Ограниченная дальность Да, хорошо, можно пролетать Сквозь предметов в другой Ага, из одного предмета в другое время Вселение вы неуязвимы Теперь вы выглядите как безобидный стул Можете двигаться, поворачиваться, селя... слиться с обстановкой. Если вы не двигаетесь внутри предмета, то постепенно выделяете эктоплазму. Что, Чем больше объем эктоплазмы, тем легче устройством охотников вас засечь. Электроплазма уменьшается при движении, но вы можете выдав... выдать себя тем самым. Поверьте, охотникам лучше не видеть, как вы двигаетесь Если они заметят неладное То почуют призрака Если вас обнаружили Остается два выхода Бежать Или сражаться В следующем уроке мы разберем оба Вы можете накопить энергию И швырнуть себя вперед Так, зарядитесь Для усиленной атаки Я хочу алтарь сломать, если честно Это пригодится, чтобы быстро сбежать или дать отпор. Если как следует приложить охотника по голове, он отстанет. Вы можете в любой момент вернуться в призрачную форму. Это Джи. Ага. В этой форме вы уязвимы. Лучше прятаться в вещах. Вы можете перебираться из одного предмета в другой. Надо всего лишь продержаться до полуночи. В полночь призраки сильны. Полуночи стоит ждать только если хотя бы один призрак продержится до конца охоты. После полуночи все меняется и уже вы охотитесь на охотников. Вам нужно уничтожить всех охотников и не дать им сбежать. Так что, дорогое привидение, выживайте и прячьтесь до полуночи. Призраки обладают и другими особенными силами. Каждого из вас, они свои. Вы обладаете силой Фантом. Фантом. Ага. Дождитесь, пока сила стягнет, потом нажмите для отмены». Фантом лучше использовать, чтобы незаметно сбежать. Есть и другие силы. Каждый призрак может выбрать одну. Силу можно изменить у алтаря призраков. Летите к алтарю. Давайте возьмем способность дух. Так, нажмите Е. Yeah". Дух. Готово. Духи могут улететь от любых опасностей, но любой урон оборвет действие заклинания. А, хорошо. В каждой способности свои плюсы и минусы. Надеюсь, вы усвоили основы своей призрачной силы. Думаю, вам не терпится задать трепку охотникам. Но... Настоятельно рекомендую попробовать и другие силы Здесь есть манекены охотников, на которых можно попрактиковаться А когда освоитесь, покиньте кладбище Удачи, новое привидение! Не спешите умирать! Снова Так, а как там поселяться, забыл Ага, ага, ага У -у -у. То есть, тем самым я могу их ух, выебать, да? Сейчас, еще я его по спине как ебать. <свес> Отлично. Так, а выход? Ага. А, стоп, я на F нажал. Стоп! Я просто полетел как этот самый и потом лавочкой продолжился, типа. А если я хочу микробиком? Ну, подожди-ка. На потолок мне не дали залететь, а жаль. ну то есть все понятно, ладно. Так, а давайте посмотрим, что еще есть. Двойник, ну двойник понятно. А, о, копирует ближайшего охотника, может атаковать несколько охотников, при атаке раскрывается сущность. Берегитесь внимательных охотников. Ага. Ну куда-то проверить, блядь. А мне нравится. Блядь, это еще так долго. Ебучий случай, а мне... блять. Двигайтесь, чтобы очиститься. Выделение эктоплазмы очень высокое. Скопируем практик хантер. А, ну то есть имя, типа, да, будет скопировано. Все, я понял. Я сейчас вселюсь в предмет. Если я стою, вот, она выделяется. Стоит мне начать двигаться, все нормально. Но стоит мне скопировать... А, не, все нормально. Но при атаке, да... Да подожди ты, блядь. Взял способность, проебал. Да, да, да, да. А, все, да, он становится сразу же этим самым. Обычным. Не, ну их можно, в принципе, в спину попытаться ушатать. Но три удара это пиздец долго. Проще типа... Но он потом, видите, становится уже летающим. Уже потом как призрак-призрак. Ну все, выходим. Мне пока вот это устраивает, поэтому вот так будет. Так, погнали карточку сыграем. Пока за охотника, да, я могу вообще играть. А вот быстрая игра. Не успел ничего сделать, она само все подключилась, блядь. только нажал типа поиск матча, а она тут такой типа матч найден. Думаю, ладно, хорошо. Хотя я даже игру закрыть не успел. Ну, ничего страшного, ладно, прочненькое мы вырежем, а наверное, главное не забыть что это сделать, вот это вот это вот. Ну, мне нравится, игра выполнена, реально интересно, так, чё? А, это пока подключи, а, это вот, я пока выбираю пылесос, легковес. Так, они чё взяли, быстрая перезарядка, граната, женец, огнемет. я, ой, тут это все покупать надо, и е... ебучий случай, хоть пылесос доступен. Так, у меня у одного пылесос, да, все, я готов. Так, нажмите F1, чтобы узнать о снаряжении. Э, изменить комплект на E, F1. Это мое снаряжение. Ээээ, -э -э, стопэ, блядь, какая музыка, алё, блядь. Это, конечно, все очень мило, классно, но алё, голосовой чат в области, командный голосовой чат. Вимод, типа, отменить, отметить место, спрей Z. Типа музычка вообще, кстати, в принципе, такая приятненькая. Главное не сказать, что я русский. А то начнется тут. Hello, guys. Hello, guys. о hey, oh. yeah. Не, пожалуй, обойдусь я от разговоров сегодня. Good job. Надеюсь, мы хорошо поработаем. фу Так, я охотник. Пылес... А, ну надо было определить, наверное, но у меня пылесос есть, поэтому побежали куда-нибудь. Кто, кто, куда? Так, понятно, баги еще присутствуют, но это все-таки тест, поэтому все нормально. А, ладно, хорошо. В принципе, никого не удивляет, что бочки просто едут, да? Но он, видите, он обнаруживает, а я с пушкой, поэтому ничего страшного. Так, если он кого-то обнаружит, то мы сразу это поймем. Камья, хами. Иду, иду, иду, иду. Нормально. Быстро. Быстро они с ним разобрались. Ну давай, соси. Да соси, сука. Че он не сосет? <связать> так, он пытается убежать. Он способность решил использовать, но ничего не вышло. Ага, он ну нормально, но на самом деле жестокие такие баталии, тяжело. Ни хрена себе, как он быстро этим делом управляет. Так, стоппе. А дайте-ка я ее доломаю, пожалуй. Ладно. Я вот не понимаю, почему у меня пылесос не сосет. Вот, все, отлично. Так, сколько у нас еще? Три минуты осталось, да? Они что, его уже убили, что ли? Нифига себе, вы быстрые. Так, а еще осталось сколько? Осталось еще... Тихо. Тихо, Та бо... тихо. Табочка меня, на самом деле, напрягает. Не, ну пацаны вообще знатно работают, я смотрю. Прям реально знатно. Они прям, прям секут в этой игре. Я еще так разобраться ты не успел толком Хотя я только первый раз зашел Но с этим... Блин, а корта-то какая большая Ни хрена, где, где, где, где? А, все Да, да, да, да, да конечно, конечно Я никого не упущу всосать Оказалось, ладно так, а патрон-то вообще как заканчиваются, я что-то не пойму Я просто так это самое Да я собрал, собрал уже, да, все собрал Ни хрена пацаны просто уже жгут Уже поняли, что искать просто Типа он где-то здесь yeah. Да, он где-то здесь Только вот где точно Пацаны не понимают, но это ладно Это не так страшно А патроны у меня вообще как uh -huh. заканчиваются? Мне вот интересно. Я понимаю, как кончаются на огнемете. Понимаю, как заканчиваются... Ни хрена тут кто-то это, Так, остался один. Еще минута. Ами. Вам холодно? Ооо! Oh. Он где-то рядом был? Или он только что-только что принял моё, мой облик? Или был где-то рядом? Вам холодно? Hobbit? Либо это какой-то эффект? Весьма интересно. Um. Она не сгорает. Не, ну это какая-то подставка. О, как он вылазит, интересно. Так, просто уже для галочки. Что это за трактор, что это? Но Он не уничтожается, ладно. Блин, 19 секунд, а они его еще не нашли. Надо где-то прятаться. 14... Секунда осталось. А вот и он. Он где-то здесь, сука. Мне холодно. Вот алтарь. Полночь. Охотники становятся жертвами. Спасибо, блядь. Куда прятаться? Пока не знаю. А, плохая нычка. Ужасная нычка. Так, двоих уже с концами, да? Три минуты жить, охренеть! Вы последний охотник? Не подведите команду! Да ну, вы угораете, что ли? Так, ладно, посижу здесь в уголку. О чем мне еще остается? Перезаряжусь, пожалуй. Так, их трое. Возродить я никого не могу, естественно. А, бегать по кругу у меня вряд ли получится. А, жизни у меня сотка. Они стали сильнее. За три удара они справятся, получается. Может быть, даже за парочку. Угу. Я могу еще присесть, но присесть мне мало поможет. Таймер я отключу, чтобы не отвлекаться, потому что вот катка тестовая такая была, скажем так. Они, конечно, молодцы. Нашли многих. Пылесос полезная штука, но лучше бы рация была бы не у всех. Uh, еще бы следы было бы хорошо видеть, потому что этого реально не хватает. все-таки команду хорошо собирать, ну из своих ребят, с кем можно разговаривать, с кем видится. так, ага, он меня, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага. нахуй иди, иди нахуй. так, ребятушки мне пора съебывать. Ебать они мощные стали Ай блядь Да беги, беги, беги Блядь еще и замедляют твари Да ладно бочку уйти. А, беги, беги Ой куда я, куда Сука, куда я упал не уйду Ну ладно ничего страшного Да я пытался Сорри, sorry. sorry, ребятки wait, wait, wait, wait. А, Ну ладно я неплохо жил Нормально, нормально, неплохо, надо еще одну карточку сыграть Собрано да, призраков а, 3, убита 2 Двоих охотников убили М -м -м -м -м. Неплохо, мне понравилась такая Держит игра в принципе в стиле Она того стоит, я бы еще okay. сейчас сыграл О, да, давайте еще одну, я с ними сыграю Надо okay. только, О, чтобы кто-то выбрал что-то нормальное Интересно, если сейчас скажу, что я русский как, ком как комьюнити здесь отнесется к этому? Мне просто интересно даже Как я понимаю, мы сейчас должны будем поменяться командами. Ну раз уж мы продолжили играть, правильно? Да, да, двойник, холод. Я же говорю холод. Вот. Я не просто так. Типа когда он близко, это холод. Я почему-то так и подумал. Длинные руки. Так. Фантом. Духа нельзя взять, двойника нельзя взять, только фантом. Ну ладно, хорошо, я готов, в принципе. Ну, фантом позволяет надолго спрятать. Ну, короче, я понял. То есть фантом это чистое самое. А, проще, на самом деле. Вот я видел, как они прятались. Но, видите, у них тоже есть эти штуки, как они называются. А... Которые позволяют... Вот я в ведро вселюсь. Так, ведро высоко не позволяет прыгать. Но ведро... Ведро... А, они же могут это все это, разболтать, раз, разуничтожить. У них патроны же бесконечные. Но меня, в принципе, устраивает ведром быть здесь, если честно. Я... Ой, а тут еще телефон есть. Блядь, взял всю маскировку, раз, разуничтожил. Ну, ебаный грот. За что, блядь? Так, ладно. Хорошо, хуй с ним. Так, тут дверь закрыта. Блядь, куда телефона можно спрятаться? Ладно, похуй. Да не толкай! А их видно вообще? А их не видно даже. Вижу алтарь. Тихо, тихо, тихо. А вон они. Меня, наверное, первого, да, высекут. Тихо. Ух, не увидели. А, у моей следы видят. Сейчас придет мне пизды давать, да? А? Пока, ребятки, пока. Так, а теперь мне надо как-то отсюда... Да, ребятки, это называется наебало. Я что, зря этой способностью увладеть, что ли, стал? Опа, и досвидули. Ой, ой, до досвидули. Оп. Да, запрыгнуть не смог, прикиньте. Вот, вот этой штуки у нас не хватало. Ух. Что-то я как-то прям совсем охреневаю, я смотрю. Так. Ага. Мои следы он увидел Но я, пожалуй, спрячусь сразу И останусь вот здесь Хорошо, все, отлично Главное не двигаться Пока они тут Главное не двигаться Так, теперь вот так Мы теперь, в принципе, понимаем, как это работает Еще три минуты жить Я двигаюсь чисто, чтобы эктоплазму убрать я очень маленький предмет. Меня, в принципе, плохо видно. Ай, блядь, ай, блядь, ай, блядь. Ай-яй-яй-яй-яй, ай яй яй Ай, -яй -яй, ай, -яй ай, -яй -яй, ай. -яй -яй, ай, ай, ай, ай, ай, ай-яй-яй, яй яй Рано, пацаны, рано. Оп! А теперь делаем круг. Они подумают, что я съебался. Нет, не подумают. Хорошо, хуй с ним. Но я маленький предмет, меня еще хуй попадешь. Смотри, а пацаны ты пытаются. Сейчас меня будут окружать, там все такое. Ой, не повезло. Оп, не повезло, пацаны. А тут я не залезу, я понял. Так, а я что, буду так просто вокруг теперь бегать? Вокруг да около, типа? Оп, оп. Что, бегут за мной, нет? А почему нет? А я уже здесь. Оп, теперь я... Бабышка. А бабышка может быть за ведром, за коробкой. Ой-ой-ой, коробку ой, ой, коробка, коробка сильно-то не шибурши. Так-так, ладно, пока они там ползуют. О, хуй с ним, не буду я ничего делать. О, этот своей этой рации. Ой-ой-ой-ой, привет, я здесь. Я тут, а? Я здесь. Так, ладно, я пока вот за этой пошевелюсь. Потому что за это меня сильно не видно, а пока я шевелюсь. Эктоплазма сильно не выделяется. Ой, сверху-то видно, наверное, как я двигаюсь. Тара-тира-тира-тира-та. -та. А вот и мои следы. Ни хрена я тут уже начертил. Ой, минутка осталась. Всего минутка. Блин, да ладно, я корябую землю Офигенная тема, реально Офигенная тема Так а -а -а. Ладно, ничего страшного, минуту осталось прожить Мертвец Тут есть кто-нибудь вообще, не понимаю Так, осталось всего минута А потом уже мы будем их убивать Так, пора начать двигаться Так, он, они меня еще не заметили. А, нас всего двое осталось. Опа-опа-опа-опа-опа. По-моему, они вообще не догадываются, что... Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Оп. Тихо. Стоим на месте, спокойно, никуда не двигаемся. 7 секунд осталось. Опа, съебываем. Включаем невидимость. Отходим сюда. А теперь убиваем. Да, правильно же, я понимаю. Так, я тоже хотел его убить, но что-то не пошло не так. Где еще один? Призраки победили. Изи! Оставалось только выжить. Поглотить душу? О, я бы хотел его поглотить. О, поглощай, поглощай. Пока я там стою, поглощу, пожалуй, душу. Beep, beep. Отлично. Меня все устроило. Total скоро Я не знаю, что это дает, но ничего страшного. Вот я и уровень Not поднял. Not bad. Конечно, неплохо. Нифига себе. Все, все, все, как это... Выйти из матча. Спасибо большое. Мне, ну, веселая штука. А, это потом. А, не, ну да, блять, ладно. Вот такая вот прикольная игрушка. Хорошо, конечно же, играть с друзьями. Ну, естественно. Как же без этого? То с друзьями будет намного веселее, когда одни за охотников, другие за призраков, и потом меняются наоборот. Поэтому, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзора. Спасибо вам, ребятушки, за все. Пока-пока. Но это еще бета-тест.